Добрый день, уважаемые коллеги! Наша встреча посвящена сегодня мерам по реализации послания Федеральному Собранию. И сегодня мы подробно остановимся на трех основных направлениях. Это технологическая модернизация экономики, улучшение демографической ситуации и укрепление национальной безопасности России. Сразу скажу, что эти задачи все, все эти задачи тесно связаны друг с другом. Так уровень военной безопасности напрямую зависит от темпов роста экономики и технологического развития. В свою очередь, демографическая ситуация более благополучно будет складываться в стране, которая не только достигнет социальных стандартов высоких, но в которой люди смогут на длительное время, чувствуя себя в безопасности, на длительное время планировать свою жизнь. Поэтому, действуя по, действуя по каждому из этих направлений, мы обязаны видеть их взаимозависимость и решать проблемы комплексно. Сегодня по всем обсуждавшимся вопросам и по всем вопросам, которые мы будем обсуждать, нужно наметить конкретные, реалистичные, кардинально меняющие ситуацию меры. И одного лишь анализа положения дел здесь – Недостаточно. Начну с мер по преодолению технологического разрыва. Это ключевой вопрос повышения конкурентоспособности нашей экономики. И решать его нужно не только на уровне федеральной власти, но и с активным участием регионов, конкретных корпораций, предприятий. Очевидно, что залогом успеха любой страны на мировом рынке является постоянное обновление. Непрерывная инновационная деятельность во всех сферах экономики и общественной жизни. Только тогда страна имеет шансы выйти на передовые позиции и вырваться вперед, и переезжая от других благодаря новым технологиям и конкурентоспособной научной среде. Какие в этом плане позиции у нашей страны сегодня? На сегодняшний день, далеко не блестящие. Российскую экономику пока трудно назвать лидером технологического развития. Средний возраст промышленного оборудования превышает 20 лет. По оценкам экспертов, доля России в мировом обороте наукоемкой продукции находится в коридоре от 0,3% до 0,8%. И это малоприятная для нас цифра. Это в пятнадцать 20 раз меньше, чем, например, до Китая. При этом мало что делается, чтобы преодолеть эти Это технологический разрыв. Да. Напомню, в послании была поставлена задача в первую очередь использовать наши конкурентные преимущества. Они есть в космической промышленности, в авиации, в энергетике, в коммуникациях. Мы занимаем передовые научные позиции в материаловедении, физике, ядерных технологиях, химии. Металлургии. Известно также, что Россия умеет концентрировать усилия на решении самых сложных технологических проблем. Прошу представить сегодня конкретные предложения по поддержке традиционно сильных для России сфер, прежде всего высокотехнологичных. Только обеспечив рынок в их развитии, мы сможем радикально и в короткие сроки повлиять на изменение структуры и темпов роста экономики. Для достижения этой цели необходима и работоспособная модель взаимодействия государства с отечественными бизнес-структурами. Обеспечение их выхода, как я уже сказал, на мировые рынки. Прошу предложить экономические стимулы, которые могут активизировать участие предпринимателей в, технологическом, в технологической модернизации. И тем самым помочь созданию самой среды, генерирующей знания и технологии. Сегодня доля участия российских предприятий в развитии научной и конструкторской базы составляет лишь 6%. В то время как в США, в странах ЕС, Японии и Китая этот показатель приблизился к 60%. Очевидно, что этот потенциал, который, кстати, активно использовался в советский период, сегодня просто заброшен. Однако его реализация может поднять до мирового уровня 10 до 15 направлений наукоемких производств. Наряду с этим Россия не должна снижать свою роль и значение в поставках энергоносителей на мировой рынок. И здесь важной задачей является повышение доли экспорта товаров, основанных на переработке природных ресурсов. Причем речь идет о высокой глубине переработки и, соответственно, высокой добавленной стоимости. То есть о конкурентоспособной продукции в последних производственных переделов. Полагаю, что для решения всех назревших вопросов в названной сфере правительству необходимо разработать и принять комплексную программу научно-технологического развития и технического перевооружения экономики. Уважаемые коллеги, важнейший блок вопросов, детально представленный в послании, это мера по улучшению демографической ситуации. Здесь наша задача добиться снижения смертности и повышения рождаемости а также повысить эффективность миграционной политики. Это позволит стабилизировать численность населения России уже в ближайшие годы. Критическое сокращение народонаселения страны впервые было отмечено в 1993 году и приобрело с тех пор устойчивый характер. Фактически мы стоим сегодня у кризисной черты. За 13 последних лет число умерших граждан страны превысило число родившихся на 11,2 а, 11 миллиона человек. И если ничего не делать, то к концу 21 века население России уменьшится вдвое. Очевидно, что пока нас в какой-то мере спасают активные миграционные потоки, или во всяком случае выравнивали положение. И эту тенденцию нужно грамотно развивать, определив выгодные для России и ее граждан правила приема иммигрантов. Причем воздействовать на миграцию проще, чем на рождаемость и смертность. О мерах по стимулированию рождаемости уже начиная с 2007 года подробно было сказано в послании. Напомню, что там были сформулированы конкретные меры поддержки семей, решивших родить второго ребенка. Предложено кардинально увеличить пособия по уходу за ребенком, компенсацию затрат за детское дошкольное воспитание, выплачивать так называемый материнский капитал. Эти и другие предложения, прозвучавшие в послании, должны иметь и четкую законодательную основу, и действенные механизмы реализации. Полагаю, что сегодня будут сформулированы ключевые направления долгосрочной демографической политики. Она должна учитывать все аспекты, в том числе преодоление высокой смертности. Надо самым внимательным образом проанализировать ее причины. Сейчас ее уровень остается самым большим в Европе. Свыше 700 тысяч человек ежегодно умирает в России в трудоспособном возрасте. При этом подчеркну, что глубоких исследований по демографической проблематике у нас крайне мало. Необходимо сделать эту работу системной, целенаправленной. Нам нужна такая информация и такой анализ. Предлагаю преобразовать также Совет по реализации приоритетных проектов в Совет по национальным проектам и демографической политике. Это поможет более эффективно координировать работу в данной сфере. Итогом нашего обсуждения должны стать конкретные решения по организации дальнейшей работы. Третий блок вопросов связан с совершенствованием военной безопасности. Прошел год, как мы приняли решение о перспективах развития военной организации государства до 2015 года. Ряд мер уже реализован. В частности, обеспечена поддержка стратегических ядерных сил, продолжается формирование соединений и частей постоянной готовности в силах общего назначения. Значительная их часть переведена на контрактный способ комплектования. Удалось стабилизировать финансовую составляющую военной организации. Более активно приступили к решению проблемы обеспечения военных жильем, запущена ипотечно-накопительная система. В целом, очевидна тенденция к преодолению прежнего кризисного состояния, в котором долгое время находились вооруженные силы Российской Федерации. Однако при общей положительной динамике еще слабо набирают обороты процесса технологического перевооружения армии и флота. Мы все еще отстаем в обеспечении армии и флота современными системами вооружения. Именно системами, на что обращаю ваше особое внимание. В связи с этим правительству уже в третьем квартале этого года следует уточнить перечень базовых и критических военных технологий. А в интересах эффективного распределения бюджетных ресурсов нужно определить порядок расходования, разделив цели развития и содержания вооруженных сил. Также полагаю целесообразно ввести в классификацию расходов бюджета новый раздел модернизация вооруженных сил и других войск. Анализ состояния дел в оборонно-промышленном комплексе показал, что он не гарантирует выполнение заданий по обеспечению вооружения. Причин здесь много, но отмечу две это изношенность технологического оборудования и отсутствие диверсификации крупных структур ОПК. В ряде отраслей, таких как судостроение, производство боеприпасов, спецхимии, элементные базы, до сих пор нет стратегии развития и реформирования. Очевидно, что здесь также нужны срочные меры. Правительству при этом не торопится, к сожалению. И до сих пор не завершена работа по целевой программе развития ОПК. Предлагаю закончить все мероприятия уже в третьем квартале, предусмотрев финансирование мероприятий и программы, начиная с 2007 года. И, наконец, еще один важный вопрос – это комплектование армии и флота. Полагаю, что в сложной демографической ситуации, уже начиная с 2009 года, нужно планировать перевод на контрактную основу должностей сержантов и старшин, а также плавсостава флота. И одновременно с этим откорректировать систему мобилизационной подготовки. Крайне важно уделить особое внимание допризывной подготовке и в целом военно-патриотическому воспитанию молодежи. Разумеется, задача здесь – Неведомственные здесь должны активно работать региональные и местные органы власти и, конечно, общественные организации. У нас, наконец, должны быть убедительные ответы на все современные вызовы, такие как меры по нераспространению оружия, массового уничтожения. Мы должны четко определить интересы России в области ядерного, биологического и химического разоружения в вопросах предотвращения гонки вооружений в космическом пространстве. Об этом я Подробно достаточно говорил в послании, и перед тем, как перейти к докладам, хотел бы в заключение свое вступительное слово сказать. Начиная с начала 90-х, в середине 90-х, и практически вплоть до сегодняшнего дня, мы в основном занимались латанием дыр и выживанием. У нас сейчас есть все возможности заглянуть в завтрашний день. И сформулировать долгосрочную стратегию развития страны по всем критическим направлениям. Пожалуйста. На Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета безопасности, коллеги, я в своем выступлении постараюсь избежать цифр цифры сравнительного анализа, которые привел Владимир Владимирович в своем вступительном слове, достаточно красноречиво иллюстрирует состояние дел в этой сфере и полагаю, что сейчас не стоит задача усугублять восприятие остроты этого вопроса, а требуется реальная оценка ситуации с позицией того, что и как нам нужно сделать, чтобы, возможно, короткие сроки преодолеть эти самые технологические разрывы. Я э, вначале хотел бы э, подчеркнуть, что эта тема рассматривается э, на Совете Безопасности очень своевременно. И продиктована реалиями. И вот в такой постановке вопроса, э, вот с таким подходом, э, и появляется эта жесткость и целенаправленность в решении сложнейших задач технологической модернизации России. Я скажу больше, что у меня вот нет сомнений, как у представителя правительства, что мы просто обречены на то, чтобы эти задачи решить, хотя бы в силу безальтернативности в этом вопросе. Это по сути определяет будущее, суверенитет и целостность нашей страны. При этом время ограничено, предельно ограничено. Время не ждет, как говорят. В противном случае можно просто растерять имеющиеся преимущества и заделы. И просто не дождаться того момента, когда будет на самом деле создана экономическая среда, восприимчивая. К инновациям, и это, правда, совсем не означает, что мы должны сбросить обороты в работе по формированию рыночных институтов и механизмов, чем мы продолжаем активно заниматься. На самом деле работа идет во всем направлениям. Утверждены приоритетные направления развития науки, технологий и техники, перечень критических технологий, Подготовлена стратегия развития науки и инноваций до 2015 года. Увеличивается финансирование. Совершенствуется законодательство в инновационной сфере. Начали активно работать военно-промышленная комиссия и научно-технический совет при УПК. Мы форсируем принятие мер налогового стимулирования. Внедряем технопарки техно и свободные экономические зоны, формируем венчурные и инвестиционные фонды, разрабатываем институты развития. Федеральные целевые программы технологического профиля пересматриваются всем, чтобы повысить их эффективность. В рамках национальных проектов находим возможности сконцентрировать внимание на высокотехнологичных секторах. Казалось бы, при этом все правильные слова сказаны, отданы необходимые поручения, работа идет, а масштабных качественных изменений пока нет. При этом основные технологические разрывы углубляются, что создает устойчивость негативной тенденции технологического отставания от действующих и потенциальных конкурентов. Какие это основные разрывы? Я их приведу. Это прежде всего потеря критических технологий. Теряется продуктовая линейка, а по сути страдает безопасность и затрудняются прорывы на высокотехнологичные рынки. Отсталость технологической базы промышленности, особенно в обрабатывающих отраслях. Крайне низкий уровень инновационной активности российских компаний. Сектор исследований и разработок должным образом не вписан в экономику так как нет эффективной инновационной инфраструктуры. Эти разрывы по существу образуют замкнутый контур, своеобразный порочный круг технологической отсталости, из которого вырываются лишь отдельные компании за счет выхода на мировые рынки технологий. Другими словами, технологический разрыв приобрел системный характер и стал одним из главных факторов низкой конкурентоспособности и угроз в сфере безопасности. Углубленный анализ – включая и проведенный накануне сегодняшнего заседания, совместно с руководителями регионов и представителями бизнес общества, показывает, что самым слабым местом в этой работе является система управления, которая в целостном виде просто отсутствует. Важное наблюдение при этом. Недостаток денег перестает быть главным тормозом развития научно-технической деятельности. Наличие проблем в основном связано с недостаточным вниманием правительства к этому направлению работы и низким уровнем ее организации. Главный тормоз – в низкой эффективности нашей работы, неспособности донести дело до результата. При этом очевидно, что системный характер нашего отставания требует соответственно системных и целенаправленных действий. Необходимые условия для такого наступления есть – Созданная в стране макроэкономическая стабильность, имеющиеся естественные преимущества, научно-технические заделы, позволяют уже сейчас перейти к активной фазе технологической модернизации промышленности. Очевидно, что во главу угла экономической политики в условиях достигнутой макроэкономической стабильности должна быть поставлена политика технологическая. На этот... Вызов государство должно ответить четким определением своей позиции. Должно зафиксировать свою зону ответственности по отношению и к отечественному бизнесу, и к иностранным партнерам. Зона ответственности, прежде всего, государства – это стратегические, конкурентные преимущества, которые определяют позиции России в глобальной экономике, закрепляя и расширяя эти имеющиеся позиции политическими, экономическими, а возможно и силовыми средствами, государство реализует ключевые приоритеты общенационального развития и безопасности. Надо отработать механизмы частно государственного партнерства. Бизнес должен стать союзником государства, эффективным проводником сформулированной государством технологической политики. Этот альянс надо начинать выстраивать на самом раннем этапе. Тогда требуется выявить передовые и перспективные направления научного и технологического развития и сформулировать на этой основе общегосударственные долгосрочные приоритеты. Результатом совместной работы мог бы стать прогноз научно-технологического развития страны до 2025 года. Государству при проведении технологической политики очень важно определиться, где оно отвечает за весь цикл технологических разработок, где действует совместно с бизнесом в рамках частного государственного партнерства, а какие направления полностью отдаются бизнесу с сохранением регулирования косвенными методами. Очевидно, что должна быть усилена координация работы, что потребует концентрации административного ресурса на последовательном проведении технологической политики. Возможно, это повлечет за собой уточнение или перегруппировку функций отдельных министерств и ведомств, с усилением ролевых функций отраслевиков, непосредственно занимающихся развитием отдельных секторов экономики. При более глубокой и четкой координации этой работы со стороны МЭРТа, отвечающего за выработку общей стратегии, роль Минфина возрастает и сводится к обеспечению финансового баланса и контроля за расходами. Над этими и другими предложениями структурного характера предстоит еще думать и советоваться. А для начала можно было бы создать правительственную комиссию по координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, субъектов федерации, с участием представителей бизнес-сообщества, науки, экспертов по вопросам технологического развития. Акцент на технологическом развитии предъявляет требования к взаимодействию государства и бизнеса на ключевых, стратегически важных направлениях экономического развития. Государство совместно с бизнесом должно определить возможности этих направлений и выявить барьеры, препятствующие развитию. По каждому из приоритетных направлений следует выработать совместные планы действий, которые направлены на развитие НИОКР, усиление конкуренции, снижение барьеров выхода на рынки, поддержку программ подготовки кадров. Такой механизм, по сути, промышленной политики действует во многих развитых странах которые проводят активную политику на мировых рынках. Теперь тезисно о первоочередных мерах. Необходима масштабная налоговая инициатива, которая включает в себя снижение ставки МДС до 13% на продукцию, отвечающую приоритетам технологического развития страны. Обнуление ставки МДС по ввозимому в страну технологическому оборудованию, не имеющему внутренних аналогов. Пакет налоговых стимулов для расширения предприятиями на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Ускоренная амортизация оборудования. МИНФИН готовит предложение. Эту работу надо ускорить. В плане создания необходимой институциональной среды. Активнее реализовать планы по созданию технопарков, технико внедренческих и свободных экономических зон, венчурных фондов. Создать эффективно действующий институт развития, включая экспортный и импортный банк. Банк развития, лизинговые компании, инвестиционный фонд. Запустить программу целевого кредитования разработок и производства высокотехнологичной продукции. Для формирования технологического спроса необходимо ускорить разработку и принятие технических регламентов, прогрессивных стандартов и нормативов. Необходимо в сжатые сроки завершить модернизацию государственного сектора науки в том числе Академии наук, имеющих государственный статус, активно способствовать развитию корпоративной науки и негосударственных научных организаций. Необходимо развитие транспарентной системы госзаказа на прикладные и, фунд и фундаментальные исследования. Нужно ускорить темпы модернизации системы высшего и среднего профессионального образования, развернув эту систему в сторону потребностей высокотехнологичных отраслей экономики. Особо следует отметить неразвитость механизмов экономической и политической поддержки высокотехнологичного экспорта. В этой сфере требуется помощь в получении зарубежных сертификатов, международном патентовании, протекционистских мерах. Нужна эффективная система страхования экспортных контрактов и кредитов, содействие приобретению соответствующих зарубежных активов, связанных как с производством, так и с бытовыми сетями. Эффективной также может стать поддержка экспорта комплектного оборудования в рамках сооружения российскими компаниями промышленных объектов за рубежом. Такой опыт есть. Речь идет о сооружении за рубежом объектов энергетики, включая атомную, металлургии, химии и нефтехимии, транспортные инфраструктуры и ряда других отраслей, в которых сосредоточен потенциал инновационного развития. И зарубежный рынок есть для этого, в первую очередь в странах СНГ, в развивающихся странах. Непроработанные в должной степени возможности участия России в глобальной интеграции в научно-технической сфере, развитии совместных предприятий по разработке технологий с зарубежными странами. Речь идет о создании совместных исследовательских и технологических организаций, а возможно и о содействии и приобретению зарубежных организаций по разработке технологий российскими корпорациями. Основными потребителями российских высоких чувствительных технологий, являются промышленно развитые страны. Используя каналы экономического, научного и гуманитарного сотрудничества, западные страны имеют возможность выявлять наиболее перспективные направления исследований, а также самые квалифицированные научно-технические кадры для их дальнейшего использования в своих интересах. Одновременно ими сохраняются дискриминационные ограничения в торговле высокими технологиями применительно к России. В большинстве случаев экспорт наукоемкой продукции сопровождается передачей заказчику всех прав на результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. На деле это означает не что иное, как перелив на Запад без эквивалентного возмещения в существенной части идей и технологий. В этой связи возникает настоятельная необходимость разработки комплекса мер по совершенствованию экспортного контроля. Несколько слов о прорывных направлениях. Удерживая целый ряд ведущих технологических позиций, мы обязаны сделать ставку на прорывных направлениях. У нашей страны должен быть определенный технологический профиль по отношению к нашим основным конкурентам. И этот профиль должен базироваться на наших стратегических конкурентных преимуществах. Нам нужно, на самом деле, иметь понимание того, какими мы хотим себя видеть через 10-15 лет. Необходимо разработать ряд программ развития тех отраслей, в которых сосредоточен наибольший инновационный потенциал. Например, на базе критических технологий можно реализовать такие проекты, как... Добыча углеводородов на шельфе северных морей. Экологическая разработка месторождений и добыча полезных ископаемых. Создание новых морских средств, способных работать в Арктике и в экстремальных средах. Водородная энергетика и производство новых моторных топлив. Проекты в атомной энергетике, включая создание нового поколения ядерных реакторов. Прорывные проекты в авиации, базирующиеся на технологиях создания новых поколений авиационной техники. Транспортные проекты, базирующиеся на технологиях создания и управления новыми видами транспортных систем, создание нового поколения энергоэффективных двигателей. Проект освоения космического пространства на базе новых поколений ракетно-космической техники, создание интеллектуальных систем, навигации и связи. Новые методы диагностики и лечения, в основе которых использованы достижения био- и нанотехнологий. Создание перспективных систем вооружений. Таких программ и проектов не должно быть много. Для начала можно было бы ограничиться пятью, семью программами, дающими наибольший кумулятивный эффект. Начать можно с энергетики. Развитие сферы, сферы энергетических технологий органично отвечает интересам России как государства стремящегося и играть э, лидирующую роль в мировой энергетике. Эффект будет усилен, если в центре нашего внимания будут сосредоточены задачи развития технологий энергосбережения и энергоэффективности. За этим стоят и новые технологии добычи энергоресурсов, их транспортировки, глубокой переработки. И потребление. Это затрагивает и смежные отрасли – энергетическое машиностроение, приборостроение, химию и нефтехимию. Ресурс здесь – масштабные инвестиционные программы РАО «ЕС» и Газпрома. В рамках этих программ было бы правильным ежегодно предусматривать средства на технологическое переустройство этих отраслей и создание новых смежных технологических производств. Отдельного внимания заслуживает развитие атомных технологий, атомного машиностроения. Это сфера, где Россия традиционно занимала лидирующие позиции в мире, и эти преимущества должны быть не только сохранены, но существенно приумножены. К энергетике следовало бы добавить здравоохранение, отрасль, которая должна, по сути, являться заказчиком и потребителем продукции и услуг высоких технологий. В принципе, все национальные проекты можно было бы проинвентаризировать, на предмет наличия в них наукоемкой, высокотехнологичной составляющей. Через государственный заказ в рамках этих проектов можно поддерживать спрос на инновации. И такая работа должна быть проведена. Представляется целесообразно в сжатые сроки сформировать программы в перспективных областях, которые по прогнозам во многом будут определять технологическую культуру в середине следующего десятилетия, а именно нанотехнологии и биотехнологии. Для технологического развития страны актуальна и такая целевая задача, как освоение новых территорий, прежде всего Восточной Сибири и Дальнего Востока. Отдавая дань сырьевой составляющей развития новых территорий, необходимо принять комплекс мер по формированию здесь высокотехнологичной и современной промышленности. Потенциальные доходы от новых нефтегазовых месторождений могли бы стать серьезным ресурсом экономической диверсификации этих регионов. Комплексные меры социального, технологического и общеэкономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока следовало бы объединить в отдельную приоритетную государственную Программы. В заключение хотел бы сказать, что мы в состоянии развернуть ситуацию. Надо только суметь воспользоваться теми благоприятными условиями, которые даются нам энергетическим потенциалом в купе с благоприятной мировой конъюнктурой. Буквально выстраданной за последние годы макроэкономической стабильностью, окрепшим национальным капиталом. А самое главное, неутраченной способностью наших граждан объединяться вокруг решения общегосударственных задач. Благодарю за внимание. Спасибо. Дмитрий, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета Безопасности, коллеги, улучшение демографической ситуации, безусловно, является ключевым фактором устойчивого развития нашей страны. Сокращение населения ограничивает социально-экономический потенциал России, создает реальную угрозу ее безопасности будущему нашего государства и российской нации. Уже сегодня в центральных районах происходит старение и вымирание населения, а многие территории Сибири и Дальнего Востока из-за миграционного оттока становятся практически безлюдными. Не буду нагнетать, но картина действительно безрадостная. В 2005 году в России умерло 2,3 миллиона человек, а количество новых рождений полтора миллиона. На 100 женщин репродуктивного возраста сейчас приходится 134 родившихся, что значительно ниже уровня необходимого для воспроизводства населения, простого воспроизводства населения. Для оздоровления демографической ситуации федеральными и региональными органами государственной власти раньше принимались определенные меры, в частности, в результате работы по улучшению качества медицинской помощи за последние пять лет в учреждениях родовспоможения удалось на четверть снизить материнскую и младенческую смертность. Однако, сколь-либо существенного улучшения демографической ситуации не произошло, и главными причинами этого являлось отсутствие системного подхода и недостаточное финансирование демографических программ. В послании президента Российской Федерации в текущем году названы основные проблемы и предложены меры кардинального характера. Таких мер три, они не названы Владимиром Владимировичем сейчас, это снижение смертности, эффективная миграционная политика и повышение рождаемости. Безусловно, что названные меры должны быть сопряжены с реализацией основных приоритетов государства. Один из основных демографических факторов – высокая смертность, главными причинами которой являются сердечно-сосудистые заболевания, алкоголизм, наркомания и дорожно-транспортные происшествия. Причем среди умерших почти треть – это люди трудоспособного возраста. Из них 80% – это мужчины. Только в дорожно-транспортных происшествиях у нас ежегодно гибнет порядка 40 тысяч человек. Это население небольшого среднеевропейского города. Как известно, показатели здоровья отрицательно сказываются и на продолжительности жизни. В России сегодня в среднем этот показатель составляет 65,5 года. В том числе у мужчин 59 лет, у женщин 72 года. Необходимо отметить, что в целом ряде посланий президента исправления ситуации в здравоохранении и как следствие укрепления здоровья нации были определены как приоритетная задача. Очевидно, что сегодня наши граждане мало заботятся о своем здоровье и положительную динамику можно ожидать только при активном воспитании нормального здорового образа жизни и развитии культа на здоровье. Ключевым здесь являются меры, предусмотренные национальным проектом здоровья. В его рамках уже реализуется профилактика сердечно-сосудистых недугов, инфекционных и других заболеваний. Будут также подготовлены отдельные программы снижения предотвратимой смертности и травматизма, в том числе на, на производстве. Предусматривается и дальнейшее развитие учреждений родовспоможения. Будут разработаны и меры своевременной и качественной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях. В этих целях необходимо сформировать комплекс мер, направленных на специальную подготовку медицинского персонала и служб, обеспечивающих дорожно-транспортную безопасность. А также оснащение больниц скорой медицинской помощи современным оборудованием, в том числе машин скорой медицинской помощи устойчивой оперативной связью. Важный аспект демографического развития, требующий отдельного обсуждения, это миграция. Отмечу только, что в настоящее время специально созданной межведомственной рабочей группой разрабатывается государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Россию в соотечественников из-за рубежа. Этот предмет требует, безусловно, отдельного доклада. В целом, наша миграционная политика должна быть, конечно, ориентирована на привлечение квалифицированных специалистов, законопослушных людей, уважающих традицию и культуру культуру России. Миграция ⁇ это как раз та сфера, где требуется четкая линия государства, ее тесная увязка с потребностью рынка и законами развития отдельных территорий. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые члены Совета Безопасности и коллеги, в послании президента определен важнейший блок конкретных шагов по повышению Рождаемости. 7 июня текущего года распоряжением правительства был утвержден сводный план мероприятий по реализации основных положений послания президента. В его разделе «Решение демографических проблем» предусматривается подготовить в кратчайшие сроки проекты федеральных законов и постановлений правительства о повышении государственных пособий граждан, имеющих детей, а также о компенсации затрат на дошкольное воспитание и содержание ребенка в опекунских и приемных семьях, включая заработную плату приемных родителей. Кроме того, будет разработан необходимый пакет документов по углубленной диспансеризации детей-сирот. И, наконец, законодательство о самом принципиальном шаге предоставлении первичного материнского капитала женщине при рождении второго ребенка. На проведение этих мероприятий без учета расходов на предоставление базового материнского капитала предполагается предусмотреть в проектах федерального бюджета и бюджетов государственных фондов на следующий год 81,7 миллиардов рублей. Это общий размер расходов. В общем объеме расходов, с учетом тех расходов, которые запланированы на материнский базовый капитал, мы ожидаем что обязательства федерального бюджета по демографическому проекту составят около 195 миллиардов рублей в год. И это без учета индексации. Это серьезные средства, и, конечно, необходимо разрабатывать очень серьезный механизм, позволяющий контролировать их расходование. Первые выплаты сумм базового материнского капитала, который должен быть предоставлен соответствующим матерям на родившихся после 1 января 2007 года детей, предполагается осуществить с 2010 года, после достижения ребенком трехлетнего возраста. Эти средства могут быть использованы либо на приобретение жилья с использованием ипотеки или других форм кредитования, или на образование детей, или на пенсионные накопления женщин. Мы также должны предварительно Организовать учет матерей, родивших второго ребенка в указанные сроки в целях неукоснительного исполнения заявленных государством обязательств. Около 53 миллиардов рублей будет направлено на увеличение размеров пособий женщин по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Предполагается, что для работающих женщин размер пособия будет составлять 40% от заработка. При этом максимальный размер заработка, который учитывается при исчислении. Пособие предлагается установить в сумме, не превышающей 15 тысяч рублей. Эта сумма является максимальной и при расчете пособия по временной нетрудоспособности. Впервые пособия в размере полутора тысяч рублей на первого ребенка и трех рублей на второго и последующих детей начнут получать и неработающие женщины. Проект соответствующего федерального закона уже подготовлен и согласовывается с федеральными ведомствами. На компенсацию затрат на детское дошкольное воспитание в размерах указанных в послании президента, предусмотрено 8 миллиардов рублей. Однако возвращение женщины к полноценной трудовой деятельности во многом будет зависеть от скоординированных действий властей всех ветвей власти и всех уровней власти. От того, удастся ли приостановить необоснованный рост цен на услуги детских садов и предоставить у них место каждой семье, желающей отдать туда ребенка. Не секрет, что уже сегодня очередь в эти учреждения составляет около 900 тысяч человек. И с учетом предполагаемого роста рождаемости в седьмом и восьмом году она может еще более возрасти. Субъектам Российской Федерации и муниципальным образованием будет необходимо направить усилия на создание достаточной сети дошкольных учреждений предусмотреть меры по обеспечению их квалифицированными педагогическими кадрами, современными программами оздоровления и воспитания детей. Родители должны быть уверены, что в детском саду созданы надлежащие условия для полноценного, для качественного развития их ребенка. Компенсация затрат на детское дошкольное воспитание предполагается осуществлять на условиях софинансирования с участием субъектов Российской Федерации. Безусловно, что доля такого софинансирования должна устанавливаться с учетом уровня бюджетной обеспеченности субъектов. При этом важно, чтобы регионы не снижали свои затраты на дошкольные учреждения, а сохраняли и повышали тот уровень, который достигнут сегодня. А также координировали свою работу в муниципальных образованиях. Одна из базовых задач демографической политики также состоит в сокращении числа детей-сирот и детей, находящихся в детских домах и интернатах. Правительство готовит программу материального стимулирования устройства семьи, сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Она включает единовременное пособие при всех формах такого Устройство. Она также включает увеличение выплат на содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также увеличение заработной платы приемным родителям в размерах, которые определены посланием президента. На эти цели предусматривается выделить почти 7 миллиардов рублей. В качестве ключевой задачи мы определили устройство под опеку и в приемные семьи около 80 тысяч детей-сирот. Подчеркну, что... Это задача в первую очередь региональных и муниципальных органов, и им следует весьма ответственно отнестись к подбору семей, которым доверяются дети. Параллельно должна вестись реструктуризация интернатных учреждений. в них необходимо максимально создать условия, которые приближаются к условиям в нормальной полноценной семье. Важно сформировать и базу данных о детях, которые остались без попечения родителей, а также организовать мониторинг и патронаж этих детей в государственных учреждениях и приемных семьях. У нас пока такая база в нормальном виде отсутствует. В 2007 году намечена диспансеризация более 200 тысяч детей-сирот, находящихся в интернатных учреждениях. Одновременно предполагается провести оценку качества оказания медицинской помощи этим детям. По итогам будет разработан комплекс мер для проведения оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Они должны позволить обеспечить дальнейшую социальную адаптацию детей и передачу их на воспитание в семью. Уважаемые члены Совета безопасности, коллеги, очевидно, что для решения такой комплексной проблемы, как демография, необходимо внимание ко всем ее составляющим. Правительство предполагает использовать программный подход, который найдет отражение, в плане первоочередных мер по улучшению демографической ситуации. Особенное внимание предполагается уделить проблемам семьи и, прежде всего, молодой. В развитии национального проекта «Доступное и комфортное жилье» формируется предложение по повышению доступности ипотечных кредитов для молодых семей с детьми. Предлагаем стимулировать внедрение так называемого перекредитования, предусматривающего снижение налоговой долговой нагрузки на заемщика, в случае рождения детей, а также возможность снижения ставки кредитования в случае общего снижения ставок на российском ипотечном рынке. Вместе с тем, подчеркну, что нельзя сводить проблемы семьи только к пособиям и к жилью. В целом, задача государства поднять престиж семьи, имеющей детей, наладить новые формы работы и, соответственно, заниматься пропагандой семейных ценностей. И одно из условий федерального, усилий федерального уровня должно быть также в том, чтобы привлечь регионы к этой работе. Специальные меры предусмотрены для кардинального изменения демографической ситуации на селе. И прежде всего в вопросах охраны здоровья сельчан повышения доступности медицинской помощи с использованием современных информационных технологий таких как телемедицина, например. Не следует забывать, что населенно, несмотря на все трудности, действительно сохраняются пока еще традиции большой многодетной семьи. И мы должны помочь людям, которые живут в сельской местности, укрепить эти традиции, поддержать их. Многие из перечисленных мер тесно связаны с задачами, решаемыми в рамках приоритетных проектов. В этой связи будем работать по той схеме, которая предложена президентом, имея в виду преобразование совета по реализации национальных проектов в общий совет по национальным проектам и демографической политике. Этот механизм работы уже сложился, и в целом есть резон продолжить работу таким образом. Очевидно также, что масштабная демографическая программа должна опираться на совершенную систему статистического учета, которая дает более полные данные о состоянии демографических процессов и дает обоснованные прогнозы, а также сопровождается серьезным информационным обеспечением. Понятно, что исправить демографическую ситуацию за 3-5 лет невозможно, и наряду с первоочередными необходимы долгосрочные меры. Главное из них – это изменение отношения граждан к где-то рождению, повышение их ответственности за собственное здоровье. Соответственно, создание условий для комфортной жизни семей, в которых воспитываются дети. В заключение я хотел бы подчеркнуть, что чтобы в следующем году мы смогли приступить к решению поставленных задач, уже в ближайшее время необходимо завершить работу над основными нормативными актами, как по линии правительства, так и актами высшей юридической силы, то есть над законами, отладить основные финансовые и социальные механизмы, сделать их четкими и понятными для людей. Решения, которые будут приняты сегодня Советом Безопасности, станут для нас непосредственным руководством к действию. Спасибо за внимание. Благодарю вас. Пожалуйста, Уважаемый Владимир Владимирович, коллеги, Очевидно, что основным условием процветания России, наряду с динамичным развитием экономики и демографической политики, является надежное обеспечение национальной безопасности. Учитывая это, нам жизненно необходимо возродить военную мощь государства, которая позволяла бы гарантированно осуществлять стратегическое сдерживание, эффективно отстаивать национальные интересы и защищать наших сограждан. При этом сразу оговорюсь, что речь не идет о достижении количественного паритета с ведущими мировыми державами. Как сказано в послании президента Федеральному собранию, наши ответы должны быть основаны на интеллектуальном превосходстве, они будут асимметричными и менее затратными. Именно такой подход положен и в основу решения Совета безопасности, утвердившего в июне прошлого года, перспективы развития военной организации государства на период до 2015 года. Краткому анализу его выполнения будет посвящено выступление начальника генерального штаба Юрия Николаевича Балуевского, поэтому я не буду подробно останавливаться на этом вопросе. Хочу обратить ваше внимание только на один момент. Несмотря на очевидную необходимость оптимизации общей численности военной организации, и исключение дублирующих функций различных силовых структур, конкретных результатов в этой деятельности пока достичь так и не удалось. Или они носят чисто символический характер. Теперь о том, что касается планов развития вооруженных сил. Естественно, важнейшим приоритетом для нас является развитие ядерных сил сдерживания. Мы прекрасно понимаем, что именно состояние нашего ядерного арсенала еще долгое время будет оставаться основным критерием, характеризующим уровень обороноспособности нашей страны. Напомню, что пути его реализации определены указом Президента о силах и средствах ядерного сдерживания Российской Федерации на период до 2016 года, а также отражены в плане строительства вооруженных сил на 2006-2010 годы и в Государственной программе вооружений 2007-2015 годы. Эти документы предусматривают создание межведовой системы боевого управления, а также повышение уровня оснащенности ядерной триады современными образцами и системами вооружений. В целом их количество планируется довести до 70% в том числе по ракетным подводным лодкам стратегического назначения и пусковым установкам РВСН до 80%. Основу наших ядерных сил в обозримом будущем будут составлять ракетные комплексы наземного базирования Тополь-М и морского Булава. Ведется разработка и перспективных комплексов стратегического высокоточного оружия, боевых маневренных блоков, способных, благодаря своей непредсказуемой траектории, преодолевать любые системы противоракетной обороны. Кроме того, спланированы работы по модернизации нашей дальней авиации. Большое внимание уделяется и развитию военного космоса. Ибо очевидно, что без достаточной и многофункциональной орбитальной группировки практически невозможно качественно выполнять задачи по обеспечению национальной безопасности. Причем для нас крайне необходимо в минимальные сроки создать все условия, позволяющие осуществлять запуск всех типов космических аппаратов военного назначения исключительно с территории России, с космодрома Лисецк. Помимо этого, свое дальнейшее развитие в соответствии с утвержденной 5 апреля этого года концепцией получит и система воздушно-космической обороны. Наряду с развитием стратегических сил сдерживания, значительное место в планах военного строительства отводится и укреплению сил общего назначения. Прежде всего, это будет осуществляться за счет создания самодостаточных межвидовых группировок войск, оснащенных высокоточными разведывательно-ударными комплексами и способными совместно с ядерными силами в случае необходимости решать любые задачи по обеспечению военной безопасности страны. Для решения задач по локализации конфликтов, подобных тому, с которыми мы столкнулись несколько лет на Северном Кавказе, такие группировки уже сейчас могут быть оперативно сформированы из соединений и воинских частей постоянной готовности в любом военном округе Российской Федерации. Однако для того, чтобы успешно вести борь борьбу в глобальном, региональном и нескольких локальных вооруженных конфликтах, нам необходимо существенно повысить число соединений и воинских частей постоянной готовности, доведя их количество к 2011 году до 700. Очевидно, что это крайне сложная и многогранная задача, так как нам нужно, во-первых, укомплектовать эти части профессионально подготовленным личным составом, то есть контрактниками, и подготовленными контрактниками, а во-вторых, оснастить самым современ, самыми современными образцами вооружений и военной техники. Более подробно остановлюсь на каждой из этих составляющих. Уже сейчас, в ходе реализации федеральной целевой программы «Переход к комплектованию военнослужащими» проходящими военную службу по контракту, ряда соединений и воинских частей на 2004-2007 годы, на новый принцип комплектования переведены 42 соединения и части, в которых проходят службу более 60 тысяч солдатов и сержантов-контрактников. А всего в рамках этой ФЦП, напомню, мы должны укомплектовать 74 таких соединений. Вместе с тем мы столкнулись с рядом существенных проблем. Это дефицит денежных средств, необходимых для завершения обустройства объектов инфраструктуры. Недостаточное материальное и социальное обеспечение военнослужащих контрактников. Низкий уровень морально-психологической готовности граждан к военной службе. Есть достаточно оснований предполагать, что к восьмому году эти проблемы могут приобрести еще большую остроту. И чтобы не допустить подобного и достичь требуемого уровня укомплектованности и боевой готовности соединений и воинских частей, укомплектованных контрактниками, необходимо э -э, сделать ряд вещей. Первое. Обеспечить своевременное и полное финансирование программных мероприятий с учетом инфляции и роста цен. Второе. Второе. Выдержать график строительства и расквартирования всех воинских частей, переводимых на контрактный способ комплектования. Для чего с учетом той же инфляции, произошедшей с четвертого года, необходимо дополнительное выделение 6,3 миллиардов рублей. Третье. Решить вопрос с размещением семейных военнослужащих-контрактников. Как мы и предполагали в начале, доля таких контрактников на сегодняшний день составляет 15% от общей численности солдат и сержантов-контрактников. Четвертое. Осуществить строительство в обособленных военных городках культурно-досуговых центров, магазинов, комбинатов бытового обслуживания, а также оборудовать помещения для занятий физкультуры и спортом. Подчеркиваю, речь идет только об обособленных военных городках, которые расположены вдалеке от населенных пунктов и, по сути, сами являются полноценными городками. Пятое. Принять меры по совершенствованию системы материального стимулирования военнослужащих. Подчеркиваю, все, эти, все это необходимо сделать оперативно. Помимо реализации ФЦП до 2008 года, на контракт должны быть, помимо рамок этой ФЦП, без запроса дополнительных бюджетных средств, на контракт должны к 2008 году быть полностью переведены экипажи атомных подводных лодок. Затем мы планируем приступить к практике комплектования исключительно военнослужащими контрактниками всех должностей младших командиров, то есть сержантов и старшин. Всех вооруженных сил без исключения, а также плавсостава надводных кораблей, входящих в состав сил постоянной готовности. С личным составом, думаю, все понятно. Что же касается вопросов оснащения вооружением и военной техники, то по состоянию на 1 мая из 367 основных соединений и воинских частей постоянной готовности только 41 – не соответствует на все сто процентов установленным требованиям. Возможно, кому-то покажется, что это не такая уж и большая цифра. Но не стоит забывать, что это части постоянной готовности. Естественно, такая ситуация не может нас не устраивать. При этом могу доложить вам, что Минобороны делает все возможное, чтобы переломить негативное развитие ситуации в этом аспекте. Если раньше львиная доля средств, выделяемых по линии гособоронзаказа, шла на неокры, то теперь мы получили возможность приступить к серийным закупкам вооружения и военной техники, поставляя войска уже не отдельные образцы, а сразу целые комплекты или системы вооружений. В рамках госпрограммы вооружений 2015 предусматривается комплектное оснащение около 200 соединений и частей постоянной готовности. При этом планируется закупка более 3 тысяч и проведение модернизации и капитального ремонта еще около 5 тысяч единиц вооружений, военной и специальной техники. В то же время крайне важно, чтобы каждый бюджетный рубль был использован рачительно и по прямому назначению. Поэтому сейчас проходит мероприятие по формированию в рамках Министерства обороны единой системы заказов и поставок вооружений, военной техники и материальных средств. Затем эта структура станет основой для создания соответствующего гражданского ведомства или агентства, которое будет действовать в интересах всей военной организации государства, а не только Министерства обороны. Вместе с тем очевидно, что реализация масштабных планов по перевооружению армии и флота во многом зависит и от состояния отечественного оборонно-промышленного комплекса, модернизации его производственно-технологической и научно-технологической базы. Основа для достижения указанной цели уже заложена. Гособоронзаказ не только устойчиво финансируется, но объемы бюджетных средств, выделяемых в его рамках, ежегодно увеличиваются все последние годы минимум на 20%. В результате за последние пять лет загрузка мощностей, занятых в производстве продукции военного назначения, увеличилась почти на 40%. В организациях ОПК было дополнительно организовано 75 тысяч рабочих мест. Кроме того, сформулировано 25 интегрированных структур и ряд казенных предприятий, по важнейшим направлениям создания ВВТ, а доля российского экспорта на мировом рынке вооружений достигла 15%. Реализация намеченных правительством мер по дальнейшему реформированию и развитию оборонной отрасли будет продолжена в рамках новой федеральной целевой программы развития ОПК на 2007-2010 годы и на период до 2015 года. Разработка которой, как сегодня справедливо было отмечено в вступительном слове, недопустимо затянулась. В целом же, подытоживая сказанное, хочу отметить. У нас есть все основания рассчитывать на то, что все намеченные мероприятия, направленные на модернизацию армии и флота, будут выполнены в полном объеме и в установленные сроки. Перехожу к вопросам совершенствования планирования и оптимизации системы военного и государственного управления. Во исполнении решения Совета Безопасности Минобороны подготовлены и представлены главе государства предложение по совершенствованию военного планирования на основе программно-целевого метода, разработки и уточнению соответствующей нормативно-правовой базы. В соответствии с вашим решением, Владимир Владимирович, работа по данному вопросу будет продолжена совместно с федеральными органами исполнительной власти. Военным ведомством также проводится эксперимент по переходу от окружного руководства войсками на стратегических направлениях к руководству межвидовой региональной группировкой войск, который должен подтвердить целесообразность разделения оперативных и административных ветвей управления. При получении положительных результатов эксперимента с 2008 по 2010 год планом строительства вооруженных сил предусмотрено формирование на постоянной основе региональных командований «Восток», «Юг» и «Запад». Также совместно с Главным управлением специальных программ проведены анализ и оценка значимости специальных объектов в решении задач военного управления и подготовлены соответствующие предложения по оптимизации количества пунктов управления вооруженными силами. Осуществляется и совершенствование телекоммуника... телекоммуникационной основы систем военного управления. В целях ее сбалансированного развития планируется разработать и не позднее четвертого квартала этого года приступить к летно-конструкторским испытаниям новых космических аппаратов «Меридиан». Кроме этого, ГПВ-2015 предусматривает развертывание орбитальной группировки интегрированной системы спутниковой связи и ретрансляции в составе нескольких космических аппаратов. Уважаемые коллеги! Теперь перехожу к аспекту, от которого в определяющей степени зависит эффективность функционирования военной организации государства. Я имею в виду человеческий фактор. Хочу отметить, что, к сожалению, пока социальный уровень военнослужащих, граждан уволенных с военной службы и членов их семей еще далек от желаемого. И поэтому нам необходимо принимать действенные меры для повышения качества жизни этой категории граждан нашей страны. Это касается, во-первых, в случае внесения в законодательство изменений и дополнений, отменяющих либо уменьшающих гарантий и льготы военнослужащим, обязательно компенсировать это соответствующим повышением их денежного удовольствия. Во-вторых, скорейшего решения жилищной проблемы. На этот счет в последние годы делается немало достаточно сказать, что в последние годы очередь бесквартирных военнослужащих у нас стала реально сокращаться. Но проблема еще далека от разрешения. В третьих, планового повышения денежного довольствия военнослужащих и его индексации в установленных законодательством случаях с учетом реального уровня инфляции. При этом хочу обратить ваше внимание, что перспективным финансовым планом на три года было запланировано четыре повышения денежного довольствия военнослужащих суммарно на 67%. Однако, для того, чтобы выполнить ваше поручение, Владимир Владимирович, и повысить к 2009 году в полтора раза в реальном исчислении уровень материального обеспечения военнослужащих, Необходимо еще одно повышение не менее чем на 10% до периода вот до 2009 года, чтобы мы вышли на плановые показатели. Соответствующее предложение Минобороны и всех других силовых структур уже прорабатывается в правительстве. Как вы знаете, пакет этих законопроектов уже принят Госдумой и через три дня будет рассматриваться на заседании Совета Федерации. Надеюсь, что сенаторы поддержат инициативы правительства. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, как я уже сказал во вступительном слове, наши значительные усилия на протяжении последних лет были направлены на решение оперативных вопросов на восстановление основных сфер, обеспечивающих жизнедеятельность государства и его граждан. В ходе этой работы нам в целом удалось создать необходимые базовые условия, опираясь на которые мы не только в состоянии заглянуть в завтрашний день, но так выстроить деятельность всех управленческих структур, так сконцентрировать растущие финансовые, административные, в широком смысле общественные ресурсы, чтобы, безусловно, обеспечить эффективное развитие России на длительную историческую перспективу и при этом значительно раздвинуть горизонта планирования для каждой российской семьи, для каждого гражданина страны. Наше сегодняшнее совещание посвящено решению именно этой задачи. В сегодняшних решениях мы зафиксируем главные приоритеты развития изложенные в послании 2006 года. Определим порядок работы по их реализации и зафиксируем их в решении Совета безопасности.